И вот, кстати, на сайте экскурсоводов из Израиля, вы видите, Мадрихим, блокпост, блокпост Мадрихим, я нашел прекрасную иллюстрацию в карте Израиля. Вот мы, мы видим озеро Кинерет, Иорданская долина, Мертвое море. Это, к сожалению, не показан весь путь к Эйлату. Но мы также видим, что вот эта вся низменность приморская, она горами, горами Самарии, Иудеи от, от, отгорожена э, с востока. Ну и вот здесь и Иерусалим находится, в частности, и шхем, и так далее. И мы видим вот эту израильскую долину, которая соединяет. Э,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 она как бы захватывала северную часть Израиля и район Ливана современного Сирии. в 1759 году и по различным оценкам до 20 тысяч человек погибло следующее печально известное землетрясение 1837 года Свадская